Статистика компании BitMoney. Компания успешно работает 4 дня. Участников на данный момент 3710 человек. Проинвестировано более 7 миллионов рублей и выплачено более трех миллионов. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 45 тысяч рублей. Выплачено с этого проекта более 100 тысяч. На балансе у меня 116 тысяч рублей. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой третий депозит на 20 тысяч рублей успешно отработал. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Доступная сумма на ПР у меня 109 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Сумма для выплаты 109 тысяч Платежная системы ПР. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Статус у моей заявки ⁇ успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 107 910 рублей. Выплата с проекта BitMoney. Друзья, проект платит. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление инвестировать я буду 30 тысяч рублей. Захожу я на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Инвестируя 30 тысяч рублей в платежную систему, я выбираю ПР. Друзья, сейчас 30 тысяч рублей я переведу на данный Payr кошелек и мы с вами продолжим.